Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас на обзоре проект Unicrypt Это у нас очень интересная система В общем сделана она у нас для фарминга То есть хочет лучше быть чем Uniswap Соответственно здесь можно будет блокировать свои средства Это все как-то прописано у них в DeFi в контракте Соответственно у них тут еще есть аирдропы а, чуть позже покажу, как блокировать э, свои средства. А, в общем, у них уже очень много заблокировано разных монет а, под доходность. То есть система примерно такая же, как на Uniswap. То есть какая-то монета попала туда, да, начинает торговаться. Вы можете определенное количество денег заблокировать, а, чтобы получать процент с комиссии за сделки, за, за транзакции. То есть сколько вы там... Скажем так, денег положили Столько вы будете получать там определенный процент От своей суммы вклада Очень интересная схема И самое главное, когда вы выбираете хорошие монеты На которых там огромные, большие обмены идут за сутки Тем больше и чаще вы получаете свой доход В общем, также платформа фарминга ну, О чем я хотел сказать вам раньше В общем, монетки есть, они торгуются всего, сколько монет, сколько сожжено, общая ликвидность. В общем, давайте пойдем далее. Здесь мы подключаем Metamask, либо какой-нибудь другой свой кошелек. Выбираем пару, допустим, какой нибудь коина, токена. В общем, любую берем. Загоняем туда бабки. Сейчас у меня с кошельком просто транзакция еще не подтвердилась полностью. Загоняем бабки, подсоединяем кошелек метамаск и в принципе потом начинаем заниматься фармингом выбираем допустим пару там create farming опять цепляем кошелек свой выбираем какой у нас токен адрес контракта вписываем то есть а, выбираем пару на Uniswap какая имеется и потом настраиваемся полностью и получаем с этого себе процент что у нас еще интересного мне нравится то что у них на твиттере постоянно вылетают новости обновления то есть пары можно будет зайти посмотреть полностью всю информацию на медиум почитать также очень активная комьюнити у них получается в этом в телеграме и Проект постоянно развивается, на месте не стоит. Они а выкидывают какие-то новости, какие-то обновления, вторую версию. Также здесь реферальная программа будет, в которой вы можете также подзаработать для себя денег. На реферальной программе можно неплохо, так я вам скажу, поднять будет бабла. Так что если, допустим, вы сами начнете пользоваться данной системой, кого-то еще будете приглашать, каждый приглашенный будет вам, скажем так, делать денежку. Ну Соответственно, цепочка растет, растет, растет. И так каждый, тот, кто из себя соберет хорошую команду, будет получать хорошие бабки на этом. А, на счет Телеграма, у них здесь уже 4 с лишним тысячи. А, можете зайти, посмотреть. Опять же, там люди постоянно ведут обсуждения. А, планы, какие будут производиться по проекту. В общем, активное идет продвижение проекта и развитие. Также с Dextool у них появилась интеграция, это уже огромный шаг и плюс для проекта, то есть на месте не сидят, двигается вперед. По рефералке у нас Кратце я вам скриншот потом еще прикреплю, вы можете понять как это будет все работать, там, хранить там 5 монеток, опять же получается добавление рефералов и хороший заработок. Скажем так, средств. В общем, ребята, напишите в комментариях, что вы еще думаете по поводу Unicrypt. Нравится он вам не нравится. Пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.